Здравствуйте! Какими удобрениями лучше всего подкормить виноград летом? Часто задают такой вопрос начинающие в виноградаре. особенно начинающим, следует знать, что потребность виноградника в питательных веществах на разных этапах вегетационного периода несколько изменяется, так как избыток питательных компонентов может быть не меньше вреден, чем недостаток. Изучению этого вопроса нужно уделить особое внимание. Рассмотрим в частности, как осуществляется подкормка винограда летом и почему нужно подкармливать виноград в этот период времени. В летний период, когда вегетативная масса активно нарастает, а плоды начинают формироваться, за виноградом требуется особый уход, без которого на полноценный урожай рассчитывать не придется. Подкормки здесь тоже играют не последнюю роль, к моменту плодов Питательные вещества, внесенные почвы могут быть полностью израсходованы. недостаток питания не позволяет ягодам наливаться в полной мере и накапливать сахар. Результат мелкий виноград плохого качества, имеющий кислый вкус и так далее. Что требуется винограднику летом, чтобы виноград имел и хорошие вкусовые качества и хорошо вызревал. Вот как видим, на этот период времени, а это сегодня 24 июля 2017 года вот такой виноградник этот хорошо полноценно развивается а вот этот виноградник вот как видим он не так сильно развивается это кадрянка и здесь соответственно массу азотного удобрения будем добавлять больше на такой а на такой виноградный куст массу азотного удобрения надо уменьшать до 5% более не надо а то можно даже и на ноль поставить ее Потому что накопленная зеленая масса здесь большая. Виноградные ягоды, как мы видим, тоже хорошего размера. И поэтому под каждый куст необходимо вносить свою подкормку. Мы должны определять по внешней форме виноградного куста. Как он выглядит, рассматривать его. А потом применять те или иные подкормки по листу или под корень. Не корневую подкормку мы будем делать перед временем, потому что даже в этот период времени лета шли нормально, и поэтому влаги достаточно. Излишки воды тоже плохо могут отразиться на вызревании ягод. Поэтому тут должны быть внимательны. Что необходимо знать, что требуется винограднику летом? Обычно виноград начинает плодоносить лишь на третьем году после высадки его в грунт. Поэтому летние подкормки в первые два года молодому винограднику не нужны. Если мы заправляли посадочную яму необходимыми питательными элементами, необходимые для полноценного роста винограда, на третьем году жизни без подкормок в летний период уже не обойтись. Многие виноградари используют комплексные удобрения для этих целей, в которых в садоводческих магазинах продается большое разнообразие. Приобретая комплексные удобрения, обращаем внимание на состав этого удобрения, Здесь должны присутствовать компоненты, в которых нуждается виноград летом. Прежде всего для полноценного развития и формирования плодов винограду требуются следующие минералы и микроэлементы. Азот, который способствует активному развитию вегетативной массы. Но в этот период времени уменьшаем дозу его на тех виноградных кустах, которые масса уже большая. Вот как на этом мы уменьшаем дозу азотных удобрений. Фосфор – важный элемент для развития соцветий, формирования завязи и созревания урожая. Так как наш виноград уже отфел, завязи уже сформировались, и теперь только фосфор будет играть роль для созревания урожая и закладки полноценных почек для урожая будущего года. Также немаловажно знать, что фосфор способствует хорошему накоплению корневой системы и укреплению ее от разных неблагоприятных факторов. Калий нужен для полноценного вызревания урожая. Клетки ягод размножаются и становятся плотными, что делает виноград более насыщен вкусовыми качествами. А также увеличится и сахаристость и самих ягод винограда. А также калий важен для подготовки растений к зиме. Бор ускоряет созревание, повышает сахаристость. Цинк способствует увеличению урожая. Удобрение рассыпается под кустарником или применяется в растворенном виде. Так называемая подкормка по листу, что сегодня я и буду делать. Важно не превысить дозировку, иначе можно пожечь корни или листья винограда. Вот на такой сильно рослый куст долю азотного удобрения уменьшаем до 5%. Фосфор в это время увеличиваем до 30%, а калия берем не более 25%. Если зеленая масса небольшая, как мы видим на этом винограднике, то азотного удобрения доводим до 10% от общего объема состава разведенных компонентов удобрений. В данном случае я буду применять вот такое комплексное удобрение Фертика осень где состав всех необходимых макро- и микроэлементов подходит для этого периода времени. На 10 литров воды беру 15-20 грамм этого удобрения. Плюс к этому я добавлю на ведро 1 столовую ложку суперфосфата гуминизированного, в состав которого входит азот 5%, фосфор 26%, магний 8%, кальций 7% и серы 5% и гуминовые соединения. Также добавлю еще 15 грамм фертика люкс Все это разложу в 10 литрах воды и буду опрыскивать виноград по листу. Надеюсь, эта информация будет полезна многим виноградарям. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получить известие о добавленных мною новых видео, то подписываемся на канал. Всем желаю богатых урожаев и удачи в ваших хороших начинаниях. До свидания.